У него голова уже на всю карту. Ой, он сейчас бой ест. съест. Я Отойди назад, посмотри. Иди сюда. Да-да-да. Не надо, дядя! Не надо, дядя! А кто это? У меня там просто Эрл если что. Это Дональд Дак. Я не шучу если что это реально довольно так, по-моему. Я не помню, как он называется. А, он не пугает, что ли? А что не пугает? Это он тебя испугал? А ты, а ты, <сёк> а ты кто такой? Что-то превратился? Давай, давай я буду этим анематроником, давай. Готов? Нет. <сёк> <сёк> буду вот этим анематроником. Как раз. Ты я меня пугаешь? Это <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> ты меня пугаешь. Да хватит меня пугать! А, ой. У меня игра зависла. А. А -ха -ха -ха. Все, пойдем. Иди, иди прячься. Ча. А я буду играть за Nightmare Bellown Boy. Давай, иди. Да стой, дай я спрячусь. Я правда что черта... А, это я звуки делал такие. Да. Давай, дружище. Иди прячься. Ой, Отлично. Я правда не умею играть. Ой, стой. Вс. А, нам равно. Она все равно. Хой, боимся мы волка и совы Самый жуткий час Есть у нас мы А ч я тебе не вижу? К осень трым травам. Ой, ё, ты тут откуда, <сёк> откуда? Я прятался вообще-то Я имел в виду, что ты иди в свою комнату <сёк> Я просто не умею играть в четвёртую, поэтому да Свети, я буду ходить А, надо просто светить? Да Ой, привет Бу Бу Бу, бу-бу-бу, свечо-свечо Свечу! Ой, меня сейчас вс подлогнуло. Ой, свечу, свечу, светю, светю, светю, светю. Эээ, я застрял где я? Кто я? А? а ты где? Свечу, свечу, Светю со всех сторон. Во, светю, светю. свечу. свечу. свечу. Э, в смысле, я ж посвятил. Я ж везде посвятил. Свишься? Я посвятил же везде. Ооо. Зеркало. О, мега. Я цветю уже. Я придумал новую тему для роликов. Давай. Я буду аниматроником, либо ты будешь аниматроником, а мы будем в лабиринте бегать и нам короче друг друга обижать нужно, убежать друг от друга. Тебе нужно. Если аниматроник, то это. То нужно догнать, а если человек, то просто убежать. Цветю. Это где? Я? У тебя в комнате. О господи, как ты не увидел? Ну да, как же. Ой. А ты тут откуда? Чика, чика. Чика, чика, чика, чика. И без тебя мне не как. Чика, чика, чика, чика. Нифига у меня это мысли приходят крутые во время того, как я в хорошем состоянии, таком, да? Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Привет, привет, привет, привет. Я, я, короче, в Макса превратился. Макс. Его нету. Он принял ислам. Hello, hello, hello, hello. Где я? Где я? А ты где? О! Стой, стой, стой, Андрей. Я должен теперь это проверить. Что? Сейчас курицу удалю. Только не убивай меня, пожалуйста. Так, NPC. За боем чего он не ходит? Боишься? Не, не надо. Что? кое-что хочу проверить. Так я тебя не трогаю, я просто звуки включаю. Как заставить медведя бегать? Какого именно? Вот этого. Энтити спальник надо. Вот, например. Я просто хочу на него повесить лампочки и посмотреть, он будет. Э, ой. О, господи. Типа, что он бегал. Подожди. Э, ладно, давай другого попробуем. Любого, не обязательно этого. Удали его, пожалуйста. какой поменьше заспавним. Отвернись-ка. Ага, она работает отлично. Да, ты тоже на огонь смотришь. Чего ты смотришь? А, у меня... Э, э... А, ч ⁇ они так короткие? Он мэр. Отвернись-ка. Он работает вообще? Вот этот ходит. Да, посмотрим, он будет светиться. Ты ч ⁇ Ах, ты пушишь со мной! Вот тебе! Ай! Ай-ай-ай! Аква-дискотека! Вот, сколько тут всяких толкателей! Ладно, беру их всех, нафиг они мне нужны, здесь есть. Надо! Ты за что их так? Смотри, я сейчас сделаю летающую тарелку. Это не тарелка. Вот, летающий ковчик. А давайте ставим а аниматроника полетать. Я придумал, что можно сделать, смотри. А -а -а, сейчас я. Как я... ты Эти хрень делаешь. И через инструменты. Опа. Одна есть, вторая есть, третья есть. Давай любого аниматроника ставим полетать. Ой, йо, что это происходит? Я тут минное поле сделал. Что это за хрень? Ой! Это минное <с поле. Я тебе приду, что они взрываются. Вот так вот. А. Она взрывается, если ее ударить. О, я могу вот так вот поставить, нифига себе. Нифига себе. О! Сколько взрывов? Пойдем к плюс штрапу все. Кстати, осуждаю трапов. это? пацаны, которые переодеваются в девочку. А, фу-фу-фу будет дать. А ты где? Я. В комнате плюс-трапа. Я застрял! О! Ой, я нашел что? смотри, что я нашел. Сколько тут мин. А можно как-то на мышку Фредди прицепить? Нельзя. Как обидно. Опа. О, отлично. Я просто ежик эту делаю. Аккуратно, тут ежик. Я, я хочу сделать вот так вот. А его поставить сюда. Э что? Куда он делся? Пиу, пиу. Ладно, ладно, так уж быть. Не надо. Дядя, не надо. Не надо, дядя. Так, во, плюс-трап. Он работает еще? А, на этом А, это кто такой? Кто это меня испугал? Не знаю. Это не ты? Нет. А это вот это? А это ты? Нет. Да. Че ты мне врешь? Это не я. Семья моя. Где ты вообще? Ты А что ты делаешь? Только убрал уже. Да какая марионетка? А, я тебя напугал? Да. Пардон я не А понимаю. ты где? О, что это за крокодильчик такой миленький. Крокодильчик? Да. Он даже не орёт, когда пугает. О, господи, это что за хрень. Это Баллунбой, Дань. А, это герл наоборот. Он батарейку выверует, помнишь? Нет, меня сейчас напугал какая-то хрень. Нет, ты... А, это я. Чего? Это я напугал. Да, я понял. Это тоже Ой. напугало? Это Плюштрапик был. О, я могу Плюштрапа пугать. Плюштрап пугает Плюштрапа, смотри. Теперь долезть до него. Ща, на Изи, смотри. Так, тут есть вот это вот. Ладно, я передумал, я сделаю по-другому. Опять весь экран в этой фигне. О! Я застрял! Я хочу найти Чику. я побежал, я побежал, Открой дверь! Открой дверь! Так, где Чика? Из второй части. И второй? Вот она. Да ну зачем Андрей, смотри, baby shark тут, тут, тут, тут, baby shark тут, тут, тут, тут, baby shark тут, тут, тут, тут, baby shark. Все. Ух ты, смотри, смотри, я нажал на F и вот что она делает. А что она делает? Это я сейчас вообще ничего не сделал. Тачка, о, покатай меня. Садись. Я не могу на тебя запрыгнуть. Врум, врум, а, на. Смотри, что я сейчас сделал, Андрей. А, что происходит? Я все рублю. Я? Сейчас тебя приду. Точно не ты. А я в какой-то другой комнате. А, у вот вас А, вот нашел. А, это не ты, где ты? Вот, все, я. Бейбейшек, кто тут, тут, я тут, то, тут, тут, бейб, шаг, то, Так. Опа! Смотри, как тебе мой арбуз. Смотри, я порежу. Сейчас. Где он? А где я? А где ты? Ты <и> меня убил. А, да? Да. Ру -ру. Ой, прости. <laughs> я случайно, честно. Какой-то уродливая типа. Да хватит биться, откажусь в стенку, нет! Он опять взлетел. Не надо мне взлетать. А где ты пил? Ой, тихо. А то все. Да я Да я не хочу! он сама бьется и. Даня, аккуратно она сейчас тебя прилетит. Смотри, что пинг-понг играю. Так, аккуратно. Я аккуратно поеду. Да нет! Нет. Вот смерть тебе выдать. Ладно, давай сейчас выдув. Вот выдув. Вот смотри, кто я. Я Луна. Я застрял. Вот она голова. На меня осмотрит все аниматроники. Я здесь. А, да почему я пьюсь? Вау, вау, вау, вау, вау. Все. Быть или не быть? Вот что вопрос. Говорю, я говорю, я говорю, я. Давай, покатай меня. No, no, no. Все, давай. Садись. Давай. Биби! Мне -би кажется, -би. ты сам на меня можешь сесть. Мейнгейм. Что это такое? Ой, я в какой-то мини-гейм зашел. Что за мини-гейм? Ой-ой, что за черт Зайди в мини-игру, мини гру мини-геймс, если ты сейчас в этом. Сейчас зайду, но я уже там. Да? Сейчас. Я, пожалуй, тут побегаю за... Чё, в мини-гейм заходить или нет? Да, заходи, сходи. Зашел. Я, я за, за Мишку маленькую побегу. Побежали. Ну, подожди, меня... М можешь стой. тоже взять. <кх> Либо плюс трапа тоже было бы прикольно. Я буду... Ладно, я не буду. Ты где? Я че... Подожди, стой, да, я в гейм зайду. Вот он ты. Давай, посмотри, что это такое. Подожди, стой, стой, я возьму кого Давай, давай, давай. Знаем, кого я возьму, так, так, так, так, не, не, Папа, папа, папа, Итка, нужно твоя, ой, ой, нифига ты превратился. Это вертолет. <свят> <свят> хеликоптер, хеликоптер. Барракоптер, барракоптер. и <свят> я? <свят> Сверху. <свят> <Ай>. <свят> Ладно. Я тоже теперь хеликоптер, хеликоптер. Пусть где побольше места, чтобы там по это побрать? Ну или давай пойдем в игру сейчас, тогда дай возьмем так потому ну, тропика. А Только я возьму. будем пугать. Да, хорошо. Я могу даже кексика взять. Как хочешь? Не, он, он, он геророчный, лучше его не брать. Возьму кого-нибудь из, из вот... Из какого ФНАФа взять, даже не знаю. Вот из этого ФНАФа возьму Фредбера. Ты, ты в кого превратился? Да другого выбери. Опа. А! Ты что пугаешь? Я тебя не пугал. Да не ты. А Тут кто? чувак, чувак из-за стены выглянул. А, опять испугал. Ай, страшно. На тебе. А, вот, Андрей, подожди меня, стой. Давай, давай, давай. О, побежали сюда. Вот смотри. Опа. А, стой, отойди, я хочу Фреддика сломать. А, не, я не могу этого сделать, не ладно. О, видишь, испугал? А, ух ты. Можно это тоже плюшик возьму? опять испугал. А, я застрял где-то. Стоп, здесь нельзя, да? Что нужно делать тогда? Что, может, обычно надо человека играть? О, он телепортируется. Кто? Мишка. Мишка Фредди? Да, вот он, смотри, смотри, смотри. А, увижу. Нажимаем, нажимаем, нажимаем, нажимаем. Ладно. О, он опять протонулся. Да? Вот он. А, он за мной что ли телепортируется? Вот. А куда нужно идти, я не могу понять. Так, я, получается, сюда... Он за тобой ходит. Короче, здесь, видимо, надо как-то странно телепортнуться. Пошли назад. О боже, ты-то тут откуда? Мишка Фредди, который звонит мне, чтобы забрать смачную Бебру. Я х... хеликоптер. Новый хеликоптер. А я ирорка. Хеликоптер, хеликоптер. Баррокоптер, баракоптер. Ай, ай, ай. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Ты ч? Да хватит. Что хватит? Да у меня пила туда-сюда. Обратно, вперед, назад и лево. Смотри, тихо. Да хватит! Хеликоптер. No. Хеликоптер, хеликоптер. Барракоптер, Вот, Он тоже привести себе в эту пилу. Это тебе А как вини запустится? А, она сама опускается. Не, если на контр нажимаешь, она опускается. На Space поднимаешься. Давай строим фаталь, двух пил. А я, а я за эту. О, подвези меня, подвези, стой. Ай, я куда-то улетел. Стой, ты иди. Да я. Я очень никуда не жму. Стой, дай середину сяду. Да хватит, это мепфи. Да хватит. Да реально ты меня толкаешь. Что это за 360 ноускоп? Что ты что делаешь, Андрей? Хеликоптер, хеликоптер, барракоптер, барракоптер, это хеликоптер. О, вентиляция. О, о, я рыба, я, я банан, я, я банан, банан, я тебя сейчас самого распилю как. Давай! Что? А я тебя наношу урон или нет? Нет. Иди сюда. <смех> ну вот я тебя наношу, видимо. Ой, я шарик. Смотри. Ты где? Я в, в этом. Вот, я вот с тебя. А, вот, стой, стой, стой, стой, да я на тебя посмотрю. Подожди. <смех> <смех> Классно посрел, <смех> вот умер. Блин, меня <смех> бесит этот скин курица. Ой, хеликоптер, хеликоптер. Так. Я полетел. Я воруби. У нас вообще существует... здесь должны были аниматроники на нас нападать, а мы тут угораем. Так, лентите. А, сколько аниматроников за одну секунду? Что происходит? А, во, вс. А, нет, меня до сих пор никто не напугался. Что происходит? А меня опять напугали. А, вот теперь меня напугали. Все? Конец. Игра сломалась. Игра приземл. Стой, стой. Подожди, сейчас по моей команде сможешь нас спамить? Сейчас только секундочку в Сейчас секунда. Готов? Да. Просто что со звуком? Как будто формула 1 заводится. Что происходит? Я не знаю. Вот это я думаю можно в начало ролика вставить. Как <связать> крутой момент. Я пила. <связать> О, моя... Удали теперь их всех. Они неубиваемые почему-то. Я что-то спиной. Опять? Удали их. Всех удалил? Да. Нет. Все, теперь всех. Все, я превращусь человек. Так, что у нас еще есть тут? Ой, спина сейчас хрустнет. Давай, давай, давай. О, ладно, не хрустнет. При штрафе. Ух ты! А я буду нажимать ему на нос. И у него случится диарея. О Господи, что Что со звуком? Не надо мне кричать в ухо. О, привет. перестал кричать? Да. Так, я понял, профессоры не берем. Даже бог 100 О, стой, подожди, давай послушаем. Концерт у нас, все. У нас сейчас концерт, смотри, я даю концерт. Дэн -дэн. Вот это я на сцене такой, буду, у Да. ту т т да т т т т т он больше не работает. А тебе взорвался? Ты взорвал мой джекбокс. О, возвращаемся. Тунтун, Тун тунтун, тунтун, тунтун, тун тун тун тун тун тун тун тун Che? Сделал видишь, что ты меня лопнул. тин колонка. тин тин тин тин тин <сёк> Сейчас будет угодроп классный Сейчас, начтся. Я коробка. Эй, ты что со мной делаешь? <сёк> Я тебе кидаю. Ну а, а не надо. <сёк> <сёк> а <сёк> чё, Я тебя поймаю. Вс. <сёк> а как ты меня ловишь? <сёк> <сёк> <сёк> Я взорвался. <сёк> Колонка опять сломалась. Ты опять сломал колонку.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 Поднял? Сейчас. Так. Настройка... Да, э, а где настройки? Настройки слева. Вот. А -а -а. Аудио и саунд эффект малюм. Настройки. Аудио. А, вот есть. Громкость музыки. А вот эффекты поменьше надо сделать просто, мне ничего не орал там. А то у меня просто бесит, когда они орут. О, самая старая музыка, ты слышишь? Нет, все. Не надо делать, что, без моего у компьютера. Сделай. <Mainly gle500> <molto sprechen> может, на на на Может, на у меня там на Может, на на на на на на на на на на на на на на на на сейчас, на на на на на на на на на на на на что, а, что <smiembre> на вот этим, дружище. А ты догони. Ой, я в какую-то комнату залетел за стрелком. It's be so long. тун тун тун Потушить. Уменьшить. Смотри, сейчас маленького сделаю, Бонни. Ой, как он милашка. Смотри на его глаза. Он милашка... Милашка. У него два глаза, посмотри. У него два глаза. А как ты так делаешь? Насос. Стой, стой, ну-ка, можно я? Можно. У него четыре а, глаза. Стой, стой, стой. Что с ним? Отойди. На. стой. Блин. Что ты него с глазами? А правая кнопка мыши, если что, у этого? Уменьшать. Стой, стой, стой, стой. Блин. Я хотел... Стой, можно его уменьшить? Можно правая кнопка мыши? Я потом еще надую, если что. Вот так, у меня сейчас. что, мне не оставь Ой, у меня насос осталось, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту Боня, стой! Ту-ту-ту-ту-ту Андрей, не слились! Нифига, у него вместо ног кувшинки, кувшины Бериджин! Продолжать не буду Так, время На часах, ноль-ноль Ладно Так Ооо. Ну, Андрей-андрей, можешь стать пилой? А я тебя могу надзвистить, интерес? Насколько высоко, насколько огромную можно его голову сделать. Я бы не шаблон давать. У него голова уже на всю карту. Ой, он сейчас бонус съест. Я скучаю. Отойди назад, посмотри. Иди сюда. Да-да-да. Почему он не лопается? О, стой, я придумал кое-что, так? Не, не получается, ну, А вот... что, что это такое, Дженту? Я хотел... Димой, это... О, краска. О, нарисую-ка я. Напишу-ка я здесь, Сэм. Вот так вот. О, -о, -о, о А, нельзя. Блин. Я насос потерял. Можешь удалить вот это чудо? Какое? А как толкатель активировать? А у тебя там отдельные кнопки? Ну, отдельная кнопка. Ну, у тебя захочет толкатель, у тебя там кнопки есть. А. Смотри, у него башка больше, чем не знаю, чем пирамида Хеопса. О! Я картину вытащил из него. Стой, Андрей, можешь их удалить? Его тоже. Стой, дай я его на превьюшку сделаю. Так, это бросить интерфейс убрать. Так. Тебе убрать шарики? Они не надо. Так, оружие, азер... Камера, просто камера. Ты потом сделаешь смешные, да, это? Все отлично. Приюшка есть. А Встань-ка рядом с ним, короче. Здесь. Давай. Него. Да, вот здесь вот встань. Не, шли. прям встань. Прям встань, а то ты это, летишь. Да, вот так вот. Назову их серию надул голову. Бон Бонни больше, чем человек. Больше, чем голова человека. Так, отлично. Можно еще вот так вот его сделать. Вот это тоже можно на приюшку. Приюшечка, приюшечка. Как Винди делает. А теперь можешь удалить и я сейчас заспавню аниматорника агрессивного, а ты можешь выключить, чтобы он не двигался пока что? Могу. Они, они до сих пор не двигаются. Ой, не то, пожалуйста. Ты в пилпак зашел? Да да да, я уже понял. NPC. So так da -da -da -da. Сам. А как, как, как не перестать? А, В. Так. И, так, NPC. А вот это что ли? Стой, А. Так, стой, сейчас еще раз. Теперь, э, сейчас. Ты ему голову хочешь накачать? Давай лучше уменьшись. Вот так вот. А тело увеличить. О! Это тоже можно на превьюшку. Стой, стой, стой, остановись. Отойди немного. Ага. Вот это на превью поставлю. Это гениальное превью. Стой, стой, стой, отойди. Пожалуйста. Так, а где вторая лапа? Ты что сделал с ним? А теперь сделай его агрессивным. Чисто планета бьет меня, смотри. Как за слою ходил? Так он ходит. Просто он и... то не замен... Так... О, интересно, насколько я тебе буду огромным? Я очень большой? Ае. О, сделай видимо Дональда Дака, смотри. У него хороший Дональд Дак получается. Знаешь, что я сейчас сделаю? Что? О! Так ужас, что когда ты вещь посутить, я могу надуть? Не, не могу надуть, ну ладно. И у тебя большая иерорка, да? Да. Блин, жаль. Это кто, Ванесса? Или кто это? А теперь я у тебя ей А теперь. А теперь ты ирорка. Ну ладно, ладно. Тогда я стану. Да меня бесит, да. А О, да. штраб, испугался? Нет. Кто это, Даня? Где? Ты не слышишь штуки? Слышу. А кто это? Шозе. А это он. Ого. <laughs> О, это тоже можно на превьюшку. Давай его сделаю, пока не агрессивным. Что это дико? Подожди. Блин, а ему еще голову надуть? Давай я надую. Что не называется? Ну и ладно. Пусть таким будет. Задача его сдуем. Ну я это делаю. Напиши болумбой, потому что много ест. А что с ним стало еще? По-моему, это карусель бой. Ух ты, тут сколько вс может. Я застрял. <плес> Сейчас, я сделаю еще лампочек. Э, че лампочки. Эй, а ч они не горят в лампочке? А что ты сдал? <плес> <плес> стой, стой, да дай я подойду к этому мишке подойду. Да никак не подойдет. Боже. О, Стой, да. Столько можно мимо сделать. <стой>, Стой. Я сейчас сделаю накачанную марионетку. Давай. Так, сейчас. Выберу насос. Так. Сколько сейчас. тут лампочек? У -у -у -у. Поставь лампу, пожалуйста. Какую именно? Р чтоб светили хорошо. Сейчас. Ай, как ярко. Давай я свои удалю. Ой-ой, ты... я случайно марионетку пароньки. Во, Три. нормально. Мишка Фрейзи, что с тобой стало? Зачем ты столько выпил? Ой. Ну так вот надо. Ты что сделал? Смотри, я ее накачал. Смотри, смотри, смотри. В смысле накачал. Чем ты его накачал? Осуждаю такое. Сможешь. Что с ними стало? А давай теперь сделаем их Давай, я сделал. Ой! Что происходит? Стригай! А вот теперь зайди в, ко в комнату этого маленького челика. Посмотри, просто выйди вот так вот, вот так вот, Стой, я еще не зашел. А потом вот так вот. Опа! И тут моя нетка. Большеголовая. Просто посмотри, выйди. Вот каких тебе нужно делать для этого. Адская школа. Реально, еще адские аниматроники. Меня за карту выкинул, Фредди. <смех> <В смысле? смех> а я застрял. <смех> да я пройду. <смех> я застрял. Ой, я кого-то притащил. Вот <смех> О, Мишка Фредди. Мишка, привет. Это тоже можно на приюшку поставить. Привьюшечка, превьюшечка, прыжка. Превьюшечка. Так, что у нас с камерой стало? А где все? У -у -у -у. Лев, чё не надувается. Я думаю уже можно всё заканчивать, мне кажется. Да, я тоже так надуваю. Да, они не надуваются. Иди сюда, давай закончим нормально. Давай. Давай хоть лампочки поставим, да Давай закончим на фоне накаченного Фредди. А, давай я сейчас буду прощаться, а ты, короче, со спавничку кого-то чувака. Который испугает. А ты где будешь прощаться? Вот здесь, на кровати. Давай лампочки... да Поставь прожектор. Как тут все ярко. Всем привет, с вами был я. Ой, всем привет. Всем пока, с вами был я. телефончик. И сегодня мы заканчиваем этот ролик на телефоне. Боже, что я почему летаю. А что тут есть? Гусеница. Вот это. Ну тут вот. Гусеничка. Тут есть. Знаете кто? Я вам сейчас скажу кто. Такого вы никогда не видели. Тут есть накачанный этот, как его, бабумбой. Баба-буй. Баба-буй. Ну все, я наверное заканчиваю. Лягушка. Мне ну, кажется, там... у меня 50 минут за.